Ногу на окна Так. это уже посложнее, давай-давай-давай. <рес> Че так медленно залазишь, а? А ты не боишься? Просто залазь. Bye-bye. Wow. Запуск. Все, пойдем на батуты.